Однажды Ух отправился на поиски нового приключения в неизведанные земли. Он оседал своего коня и поскакал в джунгли. Ему пришлось бороться с множеством опасных монстров. В одном из боев он получил рану, которая казалась несерьезной, но когда он возвращался домой, почувствовал сильную слабость и боль, которая не проходила. Он не мог объяснить, что с ним происходит, но он чувствовал, что его тело меняется. Все произошло быстро. Он не успел понять, что происходит. С ним. Его кожа стала бледной и зеленой, и он превратился в зомби. Теперь он бродит по земле в Майнкрафт, не помню, кем он был раньше. Но у него есть друзья, которые ему помогут, наверное.